Сегодня у нас 7 января 2023 года. Первый раз в этом году выбрались с другом на рыбалку. Рыбачить будем вот на этом вот озере небольшом, оно недалеко у нас от дома находится. То есть выбрались там часа на три. Пришлось немного покопать сугроб, чтобы поставить палатку, то есть сугроб уже по колено. Лед уже толщина где-то с полметра. Сегодня будем рыбачить в одной палатке, вот так вот расположились, взяли с собой чуть-чуть в честь праздника. Сегодня у нас как-никак Рождество горячительных напитков, приступаем к рыбалке. Вот такая вот у меня, друзья, безмотылочка, снизу чертик, здесь вот второй крючок обманка, все самодельное, так же как и удочка. Удочка у меня бескливковая, очень чувствительная, как говорится, ловись рыбка большая. И маленькая. Так вот опустили на дно, несколько раз постучали, и потом мелкими-мелкими рывочками начинаем играть. Оп! По-моему, есть что-то. Да ладно. Да, сейчас посмотрим. Сошел. Оп! О! Вот сейчас точно кто-то да сидит, ладно. сопротивляется. Подожди. Кто там? Вот такой вот Кругленький М -м. Красавчик, за нижнюю губу поймался Вот, друзья, и первый сегодняшний уловчик Блин, ну не похож на ротана Или ротан, все такое Короче, кто знает, пишите в комментариях Народ как бы здесь есть Вон, три рыбачка бегают Посмотрим А, вон лыжники катаются Ну все, друзья, вот пролетело Три часа незаметно Поймали, как вы видели, только одного ротанчика. Поклевок нету, погода меняется. Завтра заморозки у нас опять до 29 градусов передают. Поэтому собираемся мы домой. На этом все. Всем пока. Спасибо за просмотр. До новых встреч.